Всем привет на канале блог художника и сегодня работаю над проектом это сцена для свадьбы делал для нее маленький макет все получилось очень спонтанно мне принесли значит маленький чертежик и попросили накидать более подробно, как это будет выглядеть на бумаге. Но я предложил сразу из пенокартона по заданным размерам сделать вот такой макет. Макет э, сделал, через неделю где-то его одобрили. Сейчас он, конечно, уже развалился, весь запылился. Поскольку в помещении, где он все это время лежал, э, плотники уже приступили э, к работе. Вот такая арка. Вот такой вот вот такой вот задник. В этих арках будет а, синяя драпировка. Ну, типа вот как здесь синий фон а звезды. Так, и здесь будет э, что-то вроде синей ткани, материи. Э, может быть, уговорю сделать роспись ночного неба неоновыми красками с ультрафиолетовой подсветкой. Посмотрим. Значит, э, вот она арка. Она идет вот здесь на макете. Здесь будет размещен. Молдинг, сверху, снизу и вокруг малых арок. А, также будет располагаться подсветка в виде а, маленьких лампочек. То есть здесь, здесь и еще здесь по торцу они будут располагаться. Также лампы будут идти здесь, здесь над молдингом и снаружи ну вот я наклеил молдинг на клей 3M77 очень удобный в использовании я уже о нем наверняка рассказывал наносится ровным слоем и потом сверху через секунд 40 через минуту приклеивается молдинг пенопласт или другой материал вот сами видите это пенопластовый молдинг как он удачно лег вписался в эту арку получилось также изогнуть его и на более мелкой арке но сами видите где-то есть недочеты то есть идет не совсем плавный изгиб, придется дорабатывать наждачкой и надеяться на то, что издалека это не будет заметно. Вот, а после того как нанесли клей, мы просто лепим молдинг. Раньше я сначала фиксировал один край на саморез и потом уже изгибал по всей длине. А теперь я просто выжидаю а, около минуты, то есть, чтобы клей успел подсохнуть. И после этого леплю а, молдинг без саморезов, а, без фиксации саморезами. После этого уже, а, когда молдинг прилепился, а, тогда только я фиксирую а, саморезы, чтобы при транспортировке он не отвалился ну вот так вот шаг за шагом мой макет дизайн сцены воплощается в жизнь то есть с меня идея с меня такой небольшой макетик с ребят плотников вот такая конструкция вот уже собрана воедино арка и сейчас она будет ставиться вертикально так как на макете сроки горят эта сцена должна быть готова в течение недели ну моя задача небольшая она вот заключалась как раз в том чтобы я поставил эти молдинги и в том чтобы покрасить всю эту конструкцию Сейчас я зашпаклевал вот такие вот э, огрехи, э, шляпки саморезов. Здесь тоже надо будет подшлифовать. А дальше я просто возьму в руки валик и закатаю все в два цвета. Вся эта конструкция будет украшена э, многочисленными лампочками, которые будут распространяться по окружности вдоль этого молдинга, нижнего, внутреннего и вдоль наружнего молдинга. Также подсветка лампочек пойдет по окружностям этих двух арок.